Мы очень довольны, потому что большой выбор машин. Очень внимательный менеджер, который рассказали всю подробную информацию о каждой модели машины. Я долго выбирала, придирчива, но мне вот помогли менеджеры Александра и Руслана, за что им очень благодарны. В какой-то самом салоне есть где отдохнуть, есть где покушать. Так что можно провести удобное время подождал все необходимые документы, которые указываются при продаже машины. Спасибо вам большое.